Привет! В эфире Андрей Меркулов, проект «Территория инвестирования» и в сегодняшнем уроке мы разберем одну простую вещь, которая позволяет увеличивать доходность практически любых ваших инвестиций. То есть, если вы при инвестировании будете использовать эту штурмовую конструкцию, напомню, то что большое количество штурмовых конструкций мы собрали в чек-листе, ссылка будет под этим видео, можете его скачать и начать применять. Также будет ссылка на предыдущий урок, в котором я рассказывал, как этим пользоваться. Значит, сегодня разберем еще одну штурмовую конструкцию. Это доходность на этапе покупки актива. Очень многие люди думают, что для того, чтобы хорошо заработать, нужно очень что-то очень выгодно продать. То есть, найти покупателя, который даст хорошую цену на рынке и вы сможете заработать. На самом деле, ключевая ошибка заключается в том, то, что для того, чтобы ваш актив был самым доходным, его необходимо выгодно купить. Вдумайтесь, то есть доходность сделки создается на момент покупки, а не на момент продажи. Потому что часто, когда вам нужно что-то продать, рынок может находиться в упадке, на нем может быть мало покупателей, но когда вы его купили очень выгодно, вы в принципе всегда будете в плюсе. И наоборот, часто бывает так, как особенно у начинающих инвесторов которые видят какое-то выгодное предложение и не торгуясь его берут. На самом деле, я признаюсь честно, я тоже совершал такие ошибки и мои первые объекты были не самыми выгодными покупками, но даже несмотря на это, используя другие штурмовые конструкции, деление большой на э, штурмовые конструкции по времени, мы все равно выходили в хороший плюс. Но если к этой вещи добавить еще вот это, то есть Просто начать применять штурмовые конструкции в момент покупки, мы их сегодня кстати разберем, я перечислю минимум четыре стратегии, которые позволят вам покупать активы ниже рынка, причем не просто там с дисконтом 10%, а значительно ниже рынка, если вы решитесь их использовать. Итак, прежде чем мы перейдем непосредственно к стратегиям, давайте разберем сколько важно получать выгодные условия. В этом примере доходная квартира на которую мы смогли получить скидку 10%, то есть в процессе, допустим, применения переговорной тактики, либо в процессе анализа аналогичных квартир в этом доме мы нашли квартиру, которая на 10% дешевле, чем все остальные. Причем такая ситуация довольно часто, то что это не те же квартиры, кому-то нужно выгоднее, правда, быстрее продать, кому кто-то, наоборот, готов подождать. И, в принципе, если вы начнете даже просто общаться с продавцами, говорить, ребят, вот смотрите, есть квартиры дешевле, вы всегда сможете получить скидку 10%. Соответственно, я вбил эти расчеты в калькулятор. Калькулятор есть в клубе инвесторов. Мы все расчеты, все чек-листы выкладываем туда. Соответственно, Квартира площадью 50 квадратов, стоимостью 5 миллионов рублей и стоимостью 4,5 миллиона рублей. Это Москва, ремонт, вложили заложили 15 тысяч рублей за квадратный метр с меблировкой. Опять же, смотрите, это цифры нужны для того, чтобы показать, насколько критично торговаться и получать самые выгодные условия в момент покупки. То есть, одна и та же квартира куплена на 10% процентов дешевле. Соответственно, вы можете, если вы делаете ремонт самостоятельно, вы сделаете его дешевле, если вы будете привлекать полностью, передавать подрядчиков, вы сделаете чуть дороже и так далее. То есть, всегда будут разные ситуации. Отличие лишь в том, что первую квартиру мы купили с первоначальным взносом, вторую квартиру мы получили дисконт от продавца и, соответственно, учли, покупили ее без первоначального взноса, такие штурмовые конструкции тоже используется и мы им обучаем в клубе инвесторов. Соответственно, денежный поток из, и от одной, и во втором варианте получается 90 тысяч рублей. Это консервативная стратегия, когда мы берем доходную квартиру, пилим ее на две студии, она находится над нежилыми зонами либо на, первой, на первом этаже, мы не нарушаем никаких мокрых точек, не ставим жилыми и так далее. То есть здесь важно понять принцип, то есть мы ее сдаем посуточно по 2000 рублей, 25 дней в месяц и получаем с двух квартир выручку 90 тысяч рублей. Соответственно комиссия управляющие расходы 22, ипотека 52 тысячи в обоих случаях, при этом в процессе выплаты ипотеки на 15 лет мы 9 9800 выплачиваем основной долг. То есть часть процентов по кредиту и плюс еще мы выплатим основной долг. Что мы получаем на выходе? На выходе мы получаем один и тот же денежный поток. Посмотрите. И в первом случае, и во втором 192 тысячи рублей в год мы получаем денежный поток с этой квартиры. И когда мы посмотрим, сколько денег мы потратили в первом случае, личный капитал, мы получим доходность 15,3%. 15,36, что в принципе уже неплохо. Но если мы ту же самую доходность посчитаем ситуацию, когда мы просто получили дискон 10 процентов, доходность вырастает до 25. И это совершенно другие инвестиции, вы должны это совершенно точно понимать. Еще для того, чтобы быть максимально точным, я люблю точные цифры, соответственно, я еще посчитал, сколько мы выплатим ипотеки, а фактически накопим, то есть мы по 9800 выплачиваем ипотеку каждый месяц, соответственно, эти деньги мы ну, фактически в стоимость, в стоимость квартиры включаем, выплачиваем и если учесть еще и эту цифру, то у нас Получается 309 600 рублей за год мы будем зарабатывать а, из двух платежей, из денежного потока и за счет выплат ипотеки. И в этом случае в первом мы получаем 24,77 доходность, во втором случае мы получаем доходность 41%. 40% на, на недвижимость, вы понимаете, причем... Это стандартная типовая ситуация, когда мы, мы здесь не закладываем рост в недвижки в рублевом эквиваленте. Мы не считаем, сколько она выплатит себя за 10 лет, потому что это только в первый год тело кредита будет такое. В процессе суть аннуитента такая, что... О, основной доля основного долга в платеже будет увеличиваться соответственно доля процентов будет уменьшаться и если мы будем считать на горизонте 10-15 лет мы получим еще большую доходность просто за счет того что мы выплатим все деньги по ипотеке когда ипотеку закроем соответственно мы увидим там совершенно другие цифры но даже просто доходность в первый год она на самом деле будет сильно отличаться просто за счет того что вы решились поторговаться но Давайте перейдем к тому, а как же можно покупать недвижку и другие активы с дисконтом. Первый способ, он подходит тем людям, у которых есть деньги. То есть это как раз та ситуация, когда вы готовы к сделкам, у вас есть нужная сумма на счетах и вы в принципе можете что-то выкупить с дисконтом и на рынке часто есть люди, которым Нужны деньги быстро, нужны оборотки, семейные обстоятельства, у которых нет стаб-фонда внутри семьи и случилась ситуация, в которой вам просто необходимо быстро продать актив. Для того, чтобы это сделать быстро, они не готовы на различные сделки с ипотекой и им нужны деньги здесь и сейчас. Здесь приходит срочный выкуп и часто дисконт может доходить от 20 процентов начинаться, да? то есть вы можете хороший актив купить со значительной скидкой, тогда здесь математика будет уже совершенно другая. Второе это переговоры о цене. У нас есть модуль по переговорам, у нас есть курс на эту тему, но и в этом курсе у нас мы разбираем кейсы, в которых удавалось скидывать там не просто там 10%, там, по-моему, топовая сделка была на уровне 7 миллионов рублей, когда были переговоры за доходный дом, и, соответственно, техника была такая-то, что в процессе переговоров по телефону удалось скидывать такие значительные суммы. Поэтому, если вы этот навык освоите, сможете применять эти техники и подборе активов вы сможете зарабатывать значительно больше. Я надеюсь, просто первый. Я почему решил показать цифры? Я надеялся, что для вас это будет хорошей мотивацией для того, чтобы не хватать первый попавшийся объект с рынка, а попробовать применить вот эти способы на практике и найти для себя самые выгодные условия. Следующее, как это ни странно, это аренда. То есть вы не обязаны покупать актив. Часто я в следующем слайде расскажу, какие виды аренды хорошие, какие плохие, но в целом здесь надо понимать, что если вы платите ипотеку, вы фактически арендуете деньги у банка, вы возвращаете ему основной долг и вы возвращаете ему проценты. Когда вы арендуете, допустим, у муниципалитета, длительный срок вы можете не платить основное тело то есть вы просто платите процент аренду за использование этого актива и все причем могут может быть актив, аренда с правом выкупа может быть аренда с правом преимущественного продления может быть аренда на значительный срок от 10 лет то есть там есть конструкции которые позволяют вам спать спокойно давайте перейдем и разберем ну, в целом какие а, еще еще это аукционы, тоже отдельно разберу на отдельном слайде, какие виды аукционов бывают и в принципе большое количество активов можно найти на аукционах, квартиры, гаражи, складские помещения, коммерческая недвижимость и еще целая куча разных вещей от автотранспорта до металлолома. Хорошая и плохая аренда. Поехали. Значит, аренда у частного лица, она звучит на самом деле интересно, но как, какая здесь проблема? То, что у вас нет гарантии, то, что частное лицо придет и скажет, о, у тебя на самом деле хорошо получается бизнес, поэтому давайте я тебе подниму аренду. И очень многие инвесторы, они… Боятся, что такая ситуация может быть: то, что они инвестируют в актив, они улучшат его, соответственно, они настроят денежный поток, и у них есть такой риск, что владелец актива придет и начнет поднимать стоимость. Если это явно на берегу не обговорить, не договориться, не прописать контрактами, но все равно вот в тех стратегиях, которые мне известны, я не видел реализации того, что участник сдал что-то кому-то другому, у него это очень круто получилось, и там потом не было претензии на то, чтобы, например, либо поднять аренду, либо вообще, как сейчас делают торговые центры, вот если вам эта тема знакома, также отметьтесь в комментариях, то что они заходят в долю твоей компании, то есть они берут не просто аренду, они берут аренду плюс какой-то процент от выручки и ну, ты понимаешь, что тебе просто в карман, у тебя нет выбора, потому что ты как бы создал точку, локацию, в которой приходят клиенты, в которой приходят лиды и в целом, ну это, там есть решение, но мы сегодня о них не будем говорить в этом видео. Следующее это аренда с правом выкупа, часто ну, это аренда у муниципалитетов, соответственно если есть право выкупа вы можете спокойно часть платежа это ну, сравнение с родни ипотеки, да, только от ä, владельца этого актива. То есть вы платите платеж по аренде, плюс чуть-чуть вы платите за то, что этот актив постепенно становится вашим. То есть это более такая защитная конструкция для арендатора. И третье, это аренда с правом преимущественного продления и возможность с правом выкупать там же, тем же, да. То есть вы арендуете на длительный срок и когда этот срок заканчивается, у вас есть преимущественное право продлить это дальше. Чем хорошо работать с муниципалитетами? То, что для них ваш бизнес не профильный, то есть, если вы им занимаетесь, им достаточно, чтобы вы платили аренду, соответственно, и соблюдали нормы градостроительства и так далее, не нарушая закон, и в принципе все будет с вами хорошо. Поэтому, на мой взгляд, второй и третий пункт, второй и третий вид аренды, они хороши. Опять же, смотрите, если у нас будут появляться какие-то идеи, если вы видите, что здесь чего-то не хватает, пишите в комментариях под видео. Мы будем добавлять эти идеи в чек-лист, когда вы его скачаете, если вдруг вы увидите то, что там больше пунктов, например, мы добавили какие-то еще аукционы, либо какие-то виды аренды, либо какие-то еще способы, как купить выгодно, которые мы не ушли при записи этого видео, то просто значит, что в чек-листе всегда будет самая актуальная и свежая информация. Хорошо, теперь завершение про аукционы, несколько слов, какие они бывают, кто их проводит и, соответственно как они устроены. Значит, У нас, кстати, есть видео на ютубе, можете найти со мной там про аукционы по банкротству, посмотрите как раз про первую часть. Суть аукционов по банкротству то, что есть предприятия либо частные лица, которые объявляют о банкротстве. То есть процедура, когда они не могут закрыть свои долги, назначается арбитражный управляющий, который оценивает все активы и потом по процедуре банкротства он их продает. Сначала первый этап с дисконтом там 10%, второй этап с дисконтом 20% и два аукциона на повышение, и потом идет публичное предложение, оно уже идет. На понижение. И здесь цена падает максимально хорошо. То есть, когда есть активы, которые стоят очень дорого, то часто у них очень маленькая конкуренция. Например, один из примеров таких активов он был, по-моему, год или полтора назад обанкротился банк и он продавал пол своих военных ипотек то есть ипотек, за которые платят государства продавал их с дисконтом, то есть сам пул ипотек стоил 25 миллионов, то есть вся недвижка, которая там была плюс долг, плюс проценты, то есть и все это продавалось там в районе 10 миллионов рублей. Такой актив можно было купить и просто переключить ипотеку на себя. Да, есть нюансы, но сам факт, что за 10 миллионов рублей ты получаешь актив, который дает тебе 300 тысяч в месяц. причем Сама идея такая была: то, что ты мог предложить людям часть ипотек закрыть быстро и с дисконтом, выйти в безубыток и просто оставить свой денежный поток. И когда ты начинаешь мыслить вот этими категориями штурмовых конструкций, как тебе потратить меньше денег на старте, вот здесь ключевая вещь, как сделать так, чтобы ты потратил денег на старте меньше, чтобы минимум своего личного капитала ты сюда внедрил для того, чтобы создать максимальную доходность. Это как раз стратегия, которая позволяет на первом этапе очень быстро разогнаться. Итак, аукционы по банкротству, следующее – это залоговые аукционы. История, когда человек не смог платить за свою недвижимость, он не банкрот, но при этом… Банк забирает его недвижку, она для него не профильная и часто у банков есть свои витрины залогового имущества. То есть есть сайт отдельный, на котором есть все залоги, да, большая часть банков их туда сливает. Плюс у каждого, не у каждого, но у банков, у Сбера, у ВТБ есть свои залоговые объекты свой каталог с которым можно ознакомиться и в принципе ключевая идея этих объектов в том что он у них на балансе как пассив то есть они должны готовы давать первое дисконт я в свое время когда ездил меня интересовали залоговые объекты я посмотрел именно смотрел доходные дома и я нашел очень много вполне себе приличных объектов за которые можно было с банком договариваться и самое интересное что вы можете получить льготную ипотеку то есть вы можете ее взять без первого взноса иногда да опять же говорим иногда то есть для банка выгоднее передать этот актив и перевести пассив и его в пассив. То есть когда вы возьмете на себя обязательства по выплате ипотеки и будете там заниматься этим объектом самостоятельно. Следующее, значит, муниципальные торги – это торги, которые проводит администрация муниципалитеты на продажу, ну на департамент по земельным отношениям там имущество и так далее. Есть специализированные сайты, на которых все это размещается, и в принципе вы можете чаще всего они проводят аукцион на право заключения аренды, но также часто бывают и покупка. Следующая тема это Росимущество, то есть федеральное агентство, которое реализуют имущество и также есть отдельный сайт, на котором можно зайти и посмотреть, также принять участие. Торги приставов – это история, когда кто-то кому-то должен, соответственно, приставы конфисковали какое-то имущество в счет взыскания этого долга, квартиры, автомобили, они берут часто ликвидное имущество, поэтому это могут быть квартиры, в которых никто не прописан, соответственно, и они ее реализуют на аукционе. Там дисконт бывает не очень большим, но в целом ситуация может меняться от сделки к сделке, поэтому нужно всегда держать руку на пульсе. и задать. Задача этого слайда была показать в том, что существует много источников купить выгодно. Да? Помимо того, вы всегда можете использовать доски объявлений, смотреть на недвижимость, которая вам не очень подходит, и звонить, предлагать дисконт 50%. То есть, говорить Ребята, у меня вот есть половина от этой суммы, я готов купить. И из 10. Вы найдете одного или двух людей, которые будут готовы вам это продать. Просто вам нужно пересилить, перейти через, ну, так сказать, свои внутренние страхи и попробовать это сделать. Это опять же одна из тех техник, которая позволяет получать очень большие скидки, то есть ты говоришь, ну этот объект мне не подходит, потом думаешь, а если я возьму ее там за половину стоимости, да, уже начинает становиться интересно, причем, когда вы покупаете эти объекты выгодно, также дальше там можно использовать другие штурмовые конструкции, получать больше денег, но об этом мы поговорим уже в клубе инвесторов. Что можно делать прямо сейчас, если вы смотрите это видео, но до сих пор не скачали чек-лист, у нас есть серия обучающих уроков, как креативить Инвестиционные стратегии и набор чек-листов, мы их собрали в один файл для того, чтобы вы могли эти стратегии придумывать, для того чтобы мы могли по щелчку пальцев генерировать денежный поток и просто реализовывать это, чтобы у вас появилась система, как это делать. Поэтому э -э, скачайте этот чек-лист. Это видео было разбором одной из штурмовых стратегий. Еще больше э -э, детальный разбор. То есть у нас есть целый модуль по креативу инвестиционных стратегий в клубе инвесторов. Поэтому если вы уже с нами в сообществе. Соответственно, обязательно рекомендую его пройти, если еще нет, просто узнайте детали, в чек-листе также и в видео. под видео будет ссылка о том, как нам присоединиться. С вами был Андрей Меркулов. если это видео было полезным, ставим пальчик вверх, подписываемся, нажимаем колокольчик, соответственно, рассказывайте о нем своим друзьям и увидимся в новых уроках.